Hello, dear friends! What's up? Готовы владеть новыми знаниями по-английскому? Сегодня мы вместе разберем интереснейший выпуск популярной программы TED Talks. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Let's get started! На случай, если вы впервые слышите об этой платформе, в двух словах расскажу вам, что такое TED. Сама аббревиатура расшифровывается как Технологии, entertainment, дизайн, то есть технологии, развлечения и дизайн. Представляет собой фонд, известный ежегодными видеоконференциями на самые различные темы. Пожалуй, каждый из нас мечтает накопить на собственную квартиру, крутую машину из рекламы, новый iPhone или модную одежду. Однако мы часто срываемся и распоряжаемся заветной частью бюджета совсем не так, как планировали. But don't be upset. Не расстраивайтесь, ведь сегодня мы разберем небольшую лекцию в Индии долороса про то, как копить деньги эффективно и, наконец, побаловать себя долгожданной покупкой Сначала заплати себе Это финансовый принцип, впервые популяризованный американским писателем Наполеоном Хиллом в его книге «Думай и богатей». Согласно этому принципу, в первую очередь личные доходы следует откладывать на будущее, то есть платить самому себе. Слышали о таком? Или узнали об этом принципе впервые? Делитесь в комментариях. Акцентируем внимание на данном выражении, употребив его в предложении. Pay yourself first is a popular way to save money. Принципе, сначала заплати себе – это популярный способ накопить деньги. But that saying lacks a lot of useful details. Но это изречение не располагает многими полезными деталями. Запоминаем фразу to lack something, что можно перевести как не хватать чего-то, отсутствовать, не располагать чем-то. Приведем пример. Your essay real life examples. Вашему эссе не хватает примеров из реальной жизни. First and foremost, you focus on only one goal at a time. Выражение first and foremost является крайне распространенным. И означает прежде всего, в первую очередь. Например, first and foremost, like this video and subscribe to our channel. В первую очередь, поставьте лайк на это видео и подпишитесь на наш канал. But one great study compared people's savings progress when they had one savings goal compared to five savings goals, and it turns out that when participants had just one savings goal, they saved more than when they had five. Обращаем внимание на выражение to turn out, что в переводе означает обернуться, оказываться. Давайте рассмотрим на примере. Это be оказалось лучшим путешествием в моей жизни. Now that you have a Оборот now that используется с целью дать объяснение новой ситуации. Допустим. Теперь, когда вы знаете эти фразы, Попробуйте использовать их в своей речи to to Настоящая уловка состоит в том, чтобы найти провайдера В данном контексте – приложение Которое позволит вам настроить автоматический план сбережений И больше не думать о нем The set it and forget it approach is shown to help you save more. принцип установи забудь обещать помочь вам сэкономить больше you don't have to manually initiate each subsequent transfer and you won't be tempted to hold back a bit every time you make a savings transfer запоминаем фразу to be tempted она переводится как Податься искушению соблазну I'm on a diet, -tempting me with chocolate. я на диете перестань искушать меня шоколадом а также take the time означает найти потратить выделить время я хочу чтобы вы выделили время прямо сейчас чтобы найти провайдера то есть, в данном контексте приложение. If you make these two small changes, focus on just one savings goal at a time, and automate your savings, you should find success, even if you don't think you're saving that much money. To find success, добиться, достичь успеха. Например, if you study hard, you will find success. Если вы будете учиться усиленно, вы добьетесь успеха. And it's easier than it may seem, и это легче, чем может показаться. Вот и все. Мы развенчали старую пословицу о том, что сначала нужно платить самому себе. So there the Фраза «there you have it» часто употребляется в завершение фактов и аргументов, доказывающих вашу точку зрения. Приводится она как «вот и все, вот вам». Например, you have it, folks. «вот и все, ребята».